Бас. Сегодня хочу поделиться с вами инструментом на Facebook, на бизнес-странице Facebook, который называется входящий. В принципе, он сам по своей, как бы по своему функционалу, достаточно простой, понятный с точки зрения пользователя Facebook. Мне сейчас, как эксперту, хотелось бы поделиться с вами на некоторые моменты, детали, которые вполне возможно, вы просто не обращали внимания. Итак, сам функционал устроен следующим образом. Здесь и сообщения, и комментарии. Сообщения, на, которые отправляются на проект в мессенджер или в Instagram директ и комментарии, которые есть в Facebook и в Instagram. Что здесь важно понимать? Здесь важно понимать, что если у вас стоит рассылщик в виде какого-либо бота, то бизнес-страница требует того, чтобы вы создавали протокола. Протокола, где формируется некая такая очередность, где сообщения появляются в первую очередь и где сообщения появляются во вторую очередь. В данном да. случае, в моем случае, все сообщения, которые приходят, приходят в проект, в рассылку бизнес-страницы, они приходят ко мне в мани-чат. Поэтому здесь этих сообщений не видно, потому что они формируются во вторичную очередь. Но они будут видны вот здесь вот готово. То есть если главное не видно, то вот здесь вот все прекрасно видно. То есть если вы, например, берете вот любого человека, что я хочу вам предложить обратить внимание. Ну, вот я просто первого попавшего взяла и вот показываю. Справа вот здесь стоит информация подробнее об этом человеке. И, например, вы можете посмотреть профиль да, этого человека, вы можете посмотреть данные, а также здесь у вас несмотря на то, что у вас проставлен бот, где идут формирование, формирование тегов, вы здесь можете дополнительно для себя что-то, каким-то образом также формировать какие-то ярлыки. Ну, например, такой ярлык, как, например, я не знаю, там всякие бывают моменты, ну, например, там, ваш друг, например, да. Вы это можете сделать и в мани-чате, если вы там формируете. Ну, например, в силу каких-то причин вы не используете бота. То тогда вы можете вот здесь вот использовать разные какие-то метки, по которым вы можете как-то сегментировать аудиторию, которая находится у вас в мессенджере. Также вы можете вот здесь вот рекомендуемые, до да, сегодняшнюю дату, поставить какие-то действия, которые вы сделали. Здесь, если вы обратите внимание, вот здесь стоит создать встречу, сразу стоит календарик, например, на человека и пригласить его на какую-то встречу. А также вот у вас вот здесь может быть какой-то сохраненный ответ. Это вот тоже как вариант вы можете его использовать. Что касается Инстаграма, то точно по такой же схеме абсолютно. И, наконец, вот в комментариях, например, вот человек оставляет комментарий какой-либо, например, неважно какой, и вы видите, что это человек, который оставляет комментарий здесь в ответе. Ну, давайте я вот сейчас вот более-менее адекватный поставлю здесь этот, этот ответ то, например, если вы видите, что этот человек не является вашим подписчиком, вы можете вот здесь, вот, нажав кнопку «Ответить», написать ей какой-то ответ. Ну, вот У меня, например, здесь что-то написано, я отвечаю, и таким образом этот ответ фиксируется вот здесь в мессенджере, и человек становится автоматически подписчиком вашего мессенджера. Также вот здесь стоят значки, на которые вы можете обратить внимание. То есть значок, если вы поставите галочку, то он идет сразу же во вторичный список «Готово» и так далее. Таким образом, вот здесь вот я еще хотела бы сказать, вот здесь автоматические ответы. Я вам рекомендую их все отключить, кроме вот напоминания встречи. Все отключить для того, чтобы они не конфликтовали, если у вас, конечно, установлен бот. То есть неважно, какого рассылщика, но если он у вас установлен, чтобы не было конфликтующих моментов, обязательно их отключайте. На этом все. Меня зовут Батьма Кабас. Увидимся.